Ребята, всем привет. Всем рок-привет. А, ну, ладно, может быть, не рок-привет, потому что мы находимся в реакции на BTS Fire Boy in Love плюс Dope Cute Version, да, то есть Cute Version, но я сегодня в рок, потому что, а, по факту, я сегодня запланировал посмотреть 4 клипа, и я просто задубею здесь без куртки, да, потому что дико холодно, и у нас отключили отопление, и вот это вот самое как раз-таки пора в мае, когда что-то там черемуха цветет или сирень, не знаю, и все, дико холодно, да, на улице холодно, топления нет, и все время ты сидишь, все время греешься, чай пьешь с имбирем, с медом, потому что не можешь согреться, дико холодно, да, не думайте, что это такое, такой, ребят, модник сижу, ну, ладно, я модник, да, конечно, но в любом случае мне дико холодно, ну, и перед тем, как начать просмотр реакции, которую нам направила Наташа, Наташа, большое спасибо тебе за кьюту версию, сейчас обязательно это, все это посмотрим, потому что я вообще без понятия, что это такое, фар плюс бойн лав Love плюс доп, это три микс-песни какие-то, еще при этом cute-версия. Ну, это мы сейчас дойдем до этого. Я хотел вам рассказать то, что у нас, а, наконец-то, я а, поработал над сайтом, потому что вы поняли, что реакции на канале было меньше, да, 8 дней назад последняя реакция была загружена на канал, и, но ну, я время зря не терял, я работал над сайтом, да, потому что сайту нужен... А... В общем-то, апгрейд был, потому что скоро запуск, и будет реклама, да, запланирована реклама для сайта. И наконец-таки я сделал главную страницу сайта. Теперь все это приобрело человеческий вид, принимается оплата через PayPal. Провел кстати, для ребят с Украины, которые не могли оплатить через Donation Alert, провел, провел рекламу. Рекламу говорю провел оплату для PayPal. Вот, ну и также вы можете поделиться в Твиттере, Фейсбуке, ВК, Телеграме, Ватсапе, кстати, очень будет полезно, чтобы вы поделились, это очень поможет проекту и вам же будет веселее, когда больше людей будет на сайте и будут меняться карточками с вами и так далее. В общем, да, вот такая главная страничка, она уже практически готова, там какие-то пар пару штрихов осталось, а, войти на сайт, давайте войдем я вам еще тут пробегусь, потому что еще добавлены были после розыгрыша практически все ваши коллекции, еще будут добавляться, у меня есть еще заготовки на веера, и у меня есть еще заготовки на книги, да, уже в принципе возможно сегодня или завтра они будут добавлены вот, по сути, все практически коллекции, которые там набрали больше всего лайков, я их добавил, да. Они в разных всех вариациях, можете убивать уже спокойно. А Аковы есть, есть и Полароид, да, ну, как бы, скажите чиз. Девочка придумала, скажите чиз. Ну, Полароид, по факту, звучит круто, да. Я не знаю, я... Потом, ладно, зайдем. Также Луны, также Прятки, Реликт Коллекция. Также, что у нас тут еще появилось новенького? Зонтики появились, луны появились, да, город засыпает появились, где айдолы засыпают. А, Зазеркалье, зеленая коллекция, зефирка розовая, да, все в таком розовом стиле. Появили, появились, конечно же, карточки с кей-поп-вечеринки в стиле диска 80-х-90-х годов. Я обожаю это время, обожаю эту пару, поэтому примерно а, они первые появились на сайте, потому что я нач, начал их, их делать, да, изначально. Очень крутая коллекция, мне она больше всего нравится. Ну, это чисто мое мнение, у каждого свое, да. Кому-то зефирка нравится, кому-то Акова кому нравится. А, для души и тела у нас есть Долго думали с Мариной, что, такое, что это значит вообще субит Но BoomSling придумала Мы реализовали Ну и первая коллекция, которая на сайте у нас появилась После обновления Это, конечно же, шубы Шубы тоже обновились Свет написала что не хватает четырех карточек Мы их тоже добавили, в общем-то Все у нас на месте, можно выбивать Уже люди а, какие-то Получается, вот Света и выбила эту шубу со, Соми в комехе. надо их Еще немножко поменять, потому что здесь ошибочка Ну, извините, спешу, тороплюсь Поэтому могут быть ошибки в словах Опечатки, жалко, что Редакторов нет, кстати, если вы очень хорошо Знаете русский язык, орфографию То можете написать заявочку И можно будет поговорить на тему Редакторов на сайте, потому что ошибки это всегда это болезненная тема для меня всегда у меня не были ну вот так вот получается да ну и, конечно же, коллекции Карты немножко поменялись Они теперь выглядят вот так вот На мобильной версии тоже В таком вот стиле, как Windows 10 Знаете, такие вот квадраты Окна, Windows style называется На ПК-версии очень удобно Потому что ты наводишь мышкой И видно все названия коллекций Вот коллекция Неоновый город Заходите в коллекцию Неоновый город и смотрите Сколько карточек у вас разблокировано Сколько вы уже получили, да, с кейсов А сколько у вас еще осталось Вот и так они и собираются эти альбомы эти коллекции да практически все коллекции добавлены в альбом я вчера заморочился весь день вчера это делал поэтому поэтому лайк под видео да с вас лайк под видео а, ну такая вот история да вот и к тут подъехали подлетели а... Коллекция живых премиум-карт, она еще не обновилась Здесь тоже будет так же, как и с э, статичными Но живые карты, они будут добавляться Новые коллекции в июне или в июле Посмотрим, как будет время Потому что в мае я решил, что доведу до ума э, Коллекции, альбомы, статичные карты э, Добавлю новые коллекции, которые вы сделали Да, еще две в планах Вот они, кстати, будете первыми, кто увидит Это вееры, э, это книги вот такие вот две коллекции, они тоже сегодня, скорее всего, будут на сайте вечерком Ну, а мы идем, в общем-то, по всем новостям мы прошлись, еще есть новости, теперь раздел новости, да, можете посмотреть, зайти и, ну, выбрать, какой вам список удобнее Вот мне больше нравится вот такой вот, да и здесь можно лайки поставить, поделиться в свою, на свою страничку э, в K-Pop Social. Также можете комментарии оставлять. В общем, такой отдел тоже новый появился. И здесь я буду оформлять э, новости. Какие-то функционал какой-то, который уже ушел с сайта, допустим, в менюшке его нету. Но здесь он обязательно будет. Также это было как вот э, с топами, да, лидеры по сбору карт. На сайте вы нигде не найдете этот э, раздел, но он есть. Также описание к рангам и к... К валюте тоже здесь они есть. Все на сайте осталось, просто они убрались из меню Вот кредиты и вот ранги Заходите в кредиты и, пожалуйста, ваш кошелечек Что, какие активности нужно делать на сайте За то, чтобы вам была зачислена валюта, да То есть какие-то вознаграждения И вот также ранги, что нужно сделать, чтобы получить какой-то ранг на сайте Вот у меня пятый ранг на этом моем твин-аккаунте Ну вот такой вот раздел новости Тут также могут быть какие-то гайды Тут могут быть и розыгрыши Тут будут и ивенты, которые будут проходить Поэтому заглядывайте по ча частенько в этот раздел Потому что мы переезжаем, скорее всего, все новости Не буду я публиковать в нашем телеграм-канале Он будет чисто по ютубу А здесь будут все новости по сайту Поэтому заглядывайте сюда обязательно эти новости, да? Только там будут новости именно по сайту, по проекту Потому что это отдельная конструкция, она живет своей жизнью Люди регистрируются там а, с гугла, с яндекса и с других поисковиков, которые даже не знают о нашем YouTube-канале. Вот. Ну, а что, мы теперь перейдем, посмотрим кьют-версию, которую нам отправил Наташа. Все новости по K-Pop я рассказал вам. Теперь идем в реакции Ну что, давайте смотреть. Давайте смотреть, что это такое. Наташа, конечно, в своем стиле, как обычно, направляет что-то нестандартное, что-то необычное на реакцию. А, такого еще не видел, чтобы Fire, Boy and Love и Dope объединили в одну версию, и это еще назвали cute-версию, да? Ну, то есть, хореографию, наверное, видимо, специально под эту версию сделали. Давайте слушаем, жалко, что качество такое, ну, оставлять желает лучшего. Ну, практически у всех таких вот видосов такое качество. Так что, что, что имеем, то имеем. <свист> ну, так Так, это, получается, песня уже сменилась No pa, no it's hard on me, no go Такое ощущение, что смотришь какую-то, не знаю, сценку из театра, да, театральную постановку. Ну, у меня почему-то такое вот впечатление. Ну, я не скажу, что это музыкальная какая-то там музыкальный шедевр, но это просто посмотреть, как ребята рофлят на сцене. Такую вот кют-версию. Действительно кют версию сделали. Это уже какой-то буги-буги пошло. Бегопа, 너의 오빠, 너의 это хосок, да? Ясно, почему он рэпер. Да, ну, рэп у него лучше получается долго. Намного... Ну, прикольно, конечно. Знаете, такой немножко Феликс допомнил? Или вот этот вот момент, когда ты слышишь какой то ну, колор-код от видео, потом тик-так, тик-так. Тик-так, знаете, да? Ну смотрели же. Немножко такой буги-муги, да, стайл? я, кстати, вот вообще не понял, э, типа написано было Fire, Boy in Love, Dope Ну я вообще не понял, где здесь Fire, где здесь Boy in Love, где здесь Dope Вообще просто, Что? <соценно> Здесь получается Boyin Love, скорее всего, да. Здесь под конец вот доп, ну, как написано, так и по и есть. Сначала файр, потом Boyin Love, потом доп. Вот, да, да, да, чора, доп, это точно доп. Мулинруш, мулинруш, вот... Все, что я могу сказать по этой постановке, да, ну как постановке, да, ну постановка же, что это похоже на какую-то театральную сцену. Полностью переделанные песни Их практически не узнать Только если единственное, можно его узнать по каким-то определенным словам Из треков Вот почему-то я вот доп узнал, да, там Какое-то слово было, которое было точно в доп Доп я много раз слушал, потому что мне нравится этот трек А Boy and Love э, Меньше нравится, да, но доп вообще просто Бомбический трек там они еще менялись, эти образы у них там, да. Вот, это же в допе были, было, да, там где полицейский, там, школьный учитель и так далее. Вот эта вся история. А, прикольный клип и прикольный трек. Вот так вот, в принципе, все, что я могу сказать. Не особо понравилось, честно скажу. Не особо понравилось. Ну, прикольно. Такие вот версия же все-таки, да. Хореография здесь прикольная. Хореография такая буги-вуги. Ну вот, возможно, в лайв-выступлении, когда ты же находишься в самом концертном зале, ты сидишь на первом ряду, держишь в руках армию-бомбочку, конечно же, совсем другое впечатление будет. Здесь очень плохое качество звука, но сцена прикольно поставлена. Сцена прикольно поставлена. Вот, ребят, все. Спасибо, что посмотрели со мной. Если кто не видел, напишите в комментариях, как вам. Я думаю, все видели, скорее всего, да. Все, ребят, увидимся в новых реакциях. Всем пока-пока.